Здравствуйте, меня зовут Александр, я сварщик-демонстратор группы компании ТСС. Сегодня у нас на тесте аппарат воздушно-плазменной резки ТСС EVO CAT 40. Итак, ток 35 ампер. Алюминий, поехали. Итак, рез получился тоже неплохой на алюминии. Каллина практически нет, очень достойно.